Здравствуйте, я хочу оставить этот видеоотзыв а, Павлу Дмитриеву с огромной благодарностью, то, что он организовал этот а, ретрит в такой замечательной стране, как Эквадор. А, никогда не была в индийской деревне. Здесь настоящие индейцы, здесь а, джунгли. Мы сплавлялись и по каноем, и а, ездили вчера на водопад. Это ну просто неописуемо. Жили в прекрасном отеле, хорошо нас встретили все было оплачено, и сами люди, которые живут здесь, индейцы, они, они просто замечательные, они ни на что не парятся, им вообще здесь все классно, и по поводу самой церемонии Айвазка, это, это глубокие познания, это человек погружается внутрь себя, это тоже неописуемый процесс, у каждого проходит лично его познание, осознание этой жизни, осознание самого себя. То есть мы никогда не хотим, не встречаемся с самим собой, мы общаемся с другими людьми. Вот. Это именно такой таинственный процесс, когда ты погружаешься внутрь себя. И после всего этого еще прошла такая замечательная церемония, как посвящение шаманы. Я думала, что это как... Как игра, как праздник, но это были тоже неописаемые, неописуемые впечатления. И если вы думаете, что волшебства не бывает, вот оно прямо здесь, в Эквадоре. И Павел замечательный человек. И огромное спасибо вам, Павел, за то, что вы организовываете такие поездки вообще для людей, для жизнь меняется у людей. Просто меняется жизнь. То есть отсюда мы приедем совершенно другими людьми. Я многое решила для себя, многое здесь осознала. И если решите поехать, я просто, я просто вам рекомендую даже просто побывать в этой стране, в Эквадоре. да, Это замечательно. Всех вам благ.